дорогие друзья здравствуйте с вами Пугачева наталья есть еще одна очень интересная тема сокровищница друзья я знаю что сокровищницы любят все сокровищницы что-то такое это когда происходит столкновение земных ветвей и у нас есть возможность разбогатеть многие считают что если пришла сокровищница то деньги должны пролиться просто на вас ручьем так может быть вы можете выиграть лотерею вы можете получить наследство но я все-таки считаю что не знаю вот как-то меня жизнь что ли так научила что деньги которые ко мне приходят это знаете совокупность моих трудов с, с волей бога скажем так да? и вот когда вселенная ну бог что как угодно можно сказать тебя поддерживает а ты что-то делаешь и ты получаешь может быть даже больше чем ты рассчитывал за это получать вот это для меня и есть в общем-то сокровищница конечно я понимаю что многие многие мечтают чтобы это как-то было по-другому но вот ну для меня это так поэтому я вот мы кстати недавно очень недавно, вчера мы проходили у меня сейчас идет курс про деньги в закрытой группе и это очень на самом деле большая глубокая тема сокровищницы там очень очень много нюансов есть так вот мы проходили и собственно говоря я там говорила сейчас вам повторюсь что сокровищницы друзья мои все-таки я рассматриваю как некий стартап то есть, если у вас открывается сокровищница, если у вас в следующем году открывается сокровищница, вы думаете, где вам эти деньги? Что что вы должны сделать, чтобы она открылась, а, сидя дома, лежа на диване, ничего не будет? Я не говорю, что вы лентяя лежите. Нет, мне, мне не про это. Но, может быть, вы понимаете, вы ходите по одной, э, там, я не знаю, по одному сценарию какие-то такие крысяные бег, бега, да, дом-работа. Там может быть, какая-то учеба, дом, работа, учеба, дом, работа, учеба, дом, работа, там еще что-то и, и и и все. Вы не можете из этого выйти, и вы можете еще год пробегать в этих же в этом замкнутом круге, и ничего не откроется, ничего не произойдет. Поэтому очень важный момент э, увидеть, осознать, что для меня год хороший для того, чтобы опа что-то там открылось. И подумать, а что я должна сделать, чтобы это открылось, да. Ну, может быть, опять же, может быть, про работу, может быть, про поменяйте работу, откройте какой-то хоть маленький бизнес, начните. Вот э, постоянно показываю, на, как она на Татьяну Очень часто ее, в примерах, привожу. Это женщина, которая открыла Валберрисы, как это называется, интернет-магазин самый большой в России, да? которая которая полмиллиарда долларов уже, уже, наверное, больше а, ее личное состояние. Она открыла на сокровищнице. Вот, то есть, подумайте: открыла же маленький бизнес просто продажи по каталогам, там по Москве развозить шмотки. Вот, то есть подумайте, как можно применить. Может быть, мужа надо богатого найти, но надо смотреть, что спрятано в сокровищнице. Итак, давайте следующее. Давайте следующее. Значит, про сокровищницу. Я рассказываю, друзья, всем, кому эта тема интересна, пожалуйста, просто слушайте, хорошо? Слушайте, не отвлекайтесь. Я вижу, что вы пишете, я пока не успеваю читать. 500 человек в чате, я не успеваю читать, поэтому на все вопросы я постараюсь ответить после. Окей? Сейчас я рассказываю, просто слушайте, не отвлекайтесь итак земляная ветвь быка как и любая другая земляная земная ветка таит себе множество тайн там могут спрятаться таланты взаимоотношения с другими людьми карьерные устремления но самым ценным составляющим любой сокровищницы являются естественно деньги сокровищница это сундук закрытый на тайный замок и чтобы его открыть необходимо ключ ключ это земляная вещь которая сталкивается с земной ветви, собственно говоря, земляной ветви этой сокровищницы. Но открыть ее даже при наличии ключа можно лишь при определенных условиях. Сейчас расскажу: у вас должен быть знак ваших денег в небесных стволах. Сейчас все покажу. И даже покажу по каждому элементу. Самое главное слушайте не пропустите сейчас. Да? Итак, земная ветвь быка является сокровищницей для людей с элементом личности земли, огня и дерева. Друзья, вам просто внимание, то есть вам для вас будет задача сложнее. Почему? Потому что для вас как бы приходит сокровищница, и у нас стоит вопрос. Ну, то есть нам нужно понимать, что нам делать с быком. А -а -а, полезен, не полезен это одна история, потому что его нужно столкнуть с козой. И здесь сейчас будет масса вопросов: а что же делать, сталкивать, не сталкивать? Потому что само по себе столкновение считается не очень хорошим. Но если у вас есть условия для открытия сокровищницы, то здесь будет стоять вопрос: а может, все-таки сокровищницу открыть? Так вот, а для людей металла и воды. Земная вид э, быка это тот самый тайный ключ. То есть и для одних, и для вторых есть польза от этого быка. Нужно только понять, что с этим делать. В карте может присутствовать сама сокровищница, а ключ может приходить от времени. И может быть наоборот: у вас в карте есть ключ, а приходит сокровищница от времени. Зна уже, уже знаю вопросы: спросят: а если у меня нет в карте ничего? но у меня например коза сейчас идет по такту а, ну она например сокровищница а ключ бык приходит считается что сокровищница откроется и даже то есть ее нет в вашей карте она откроется но она это как бы не для вас но для кого-то может быть близкого может там для брата для мужа и это может даже для вас повлиять как-то там этот брат или этот муж вам даже может быть денег даст там на раскрытие там открытие того же бизнеса на обучение там я не знаю на погашение какого долго например то есть может как-то это даже сработать вот но нет не про вас то есть для того чтобы она открылась для вас желательно чтобы что-то было в карте угу. а, ну самый позитивный момент от столкновения земных ветвей для людей в карте которых уже присутствует земная ветвь козы в 2021 году это бык для которого который принесет сокровищницу или это будет ключ необходимые условия открытия сокровищницы это наличие божества богатства в открытых небесных стволах. сейчас буду все показывать все поймете что такое сокровищница ну, считается что это получение каких-то неожиданных доходов поступление может быть каких-то легких денег выигрыша дорогого подарка высокий гонорар или может быть это собственность какая-то ну что-то вот эквивалент деньгам да то есть может не сами деньги но что-то там я не знаю машина какая -нибудь. вот может быть печальный повод например там получение наследства сейчас мы разберем по каждому э, господину дня не переживайте то есть вот сейчас можете делать скриншот сейчас можете или записать для себя то есть вы можете например вы человек э, там металл да? то есть для вас получается если у вас есть сокровищница коза в карте то бык придет и ее стукнет да? то есть вот вы можете сейчас сделать для вас большая сокровищница ну там есть разделение на большую и малую на э, большая она как бы лучше потому что там есть власть которая помогает нам удержать эти деньги в малые есть только как правило э, одни деньги и они могут не удержаться считается что могут не удержаться у вас Ну в общем здесь уже там масса нюансов сейчас не буду про это рассказывать в общем можете себе сделать скриншот и посмотреть что у вас есть сокровищница или открывашка да? Дальше. У вас может ничего не быть, и тогда эта история не про вас. То есть у вас может ничего не быть в карте, и тогда это вас в данный момент не касается. То есть эта техника у вас не работает. Вы просто будете слушать дальше, что я буду рассказывать про хорошее и плохое в и Итак, люди с элементом личности дерева. Да? Земля для дерева. Это деньги, то есть бык, который приходит, это и так деньги, которые к вам приходят. И здесь очень интересная история, потому что мы, в принципе, живем с вами уже в парадигме другой школы несколько лет, а сокровищница нам еще Манфред Кубли привозил. Здесь есть некие разногласия. Мы не любим, когда деньги сталкиваются. Вот сейчас я курс проходим, про деньги, про э, богатство. Я все время говорю, мы не любим, чтобы деньги сталкивались. А сокровищница это как раз столкновение но вот во всяком случае для для а, янского или инского дерева это деньги которые сталкиваются деньги которые сталкиваются но тем не менее если мы говорим про сокровищницу то все-таки они должны столкнуться и должен быть росток денег друзья то есть росток любой инский янский должен быть в небесных стволов на самом деле вот индийский или янский важно посмотреть, как что выходит на поверхность. На поверхность выходу, выходит ваша склонность к богатству. Если склонность к богатству, то это легкие деньги и можно ожидать больших денег. А если а, стабильное богатство, то это более меньшие деньги. Вот, ну и такие какие-то трудовые, да? То есть вот это все зависит от ростка. Росток должен быть обязательно. Нет ростка, нет сокровища. На самом деле там очень много еще нюансов. Если у вас нету в карте самих денег, если нет денежных периодов, она может быть бедной сокровищницей. То есть столкновение есть, денег все равно не будет. Но это мы уже на курсах проходим. Сейчас я вам рассказываю такие основные вещи. Вам сейчас, здесь и сейчас нужно понимать, что, ну, вот вам нужно это столкновение или не нужно. То есть, если вам не нужно, вам быка нужно в одну сторону убирать, а если вам нужно, то БК нужно в другую сторону убирать. Кстати говоря, как быка столкнуть с правильной сокровищницей, я буду рассказывать тоже на нашем закрытом мастер-классе, потому что я там буду не просто рассказывать, я буду вам высчитывать даты, месяцы, когда это лучше сделать. При условии, если у вас есть ростки, при условии, если у вас нету ростков, все равно мы можем воспользоваться сокровищницей. Но это будет уже на закрытом мастер-классе, да. Итак, конечно, столкновение божества денег очень часто показывает на то, что могут быть непредвиденные траты, недополучение денег, может быть даже потеря, ну вот с одной до да, стороны. Но вместе с тем, возможно открытие сокровищницы. То есть весь 2021 год у людей с элементом личности дерева. И если у вас есть земляная ветвь Козы в карте, будет как-то вас будет волновать финансовый вопрос. Могут быть неожиданные потери могут быть но и внезапный приход денег могут, может быть нужно быть к этому готовым готовым не предпринимать никаких э, спонтанных финансовых решений тщательно э, просчитывать каждую покупку и быть внимательным при подписании любых документов дальше для людей с элементом личности огонь огонь да? то есть если есть коза в вашей карте то точно так же приходит сталкивается бык и для людей открытие сокровищницы огня возможно даже если у вас нет в карте наличия денег то есть нет металла почему потому что металл росток металла приходит уже в году то есть открытие условия для открытия сокровищницы у вас есть уже кстати если будет сейчас вопрос а если я сам синь это не росток нет это не росток а, да вот значит э, то есть для э, ну, дальше все, все по аналогии все точно так же то есть для людей с элементом личности земли если у вас есть коза то ждите открытие сокровищницы придет стукнет бык но нужно понимать что обязательно элемент денег должен быть в небесных стволах. то есть у вас должен быть элемент воды иньской или янской неважно но ну, должен быть а вот для металла интересно значит смотрите для людей металла у вас должен быть росток с одной стороны у вас должен быть росток но здесь важно какой росток то есть точно, все точно так же вы и или янский металл у вас должна быть коза у вас должен быть росток но у вас росток принимается в этом году только янского дерева почему потому что для людей металл у которых в открытых небесных стволах выходит инское дерево открыт будет вот инский металл, который приходит, он рубит просто. Ну, это, это ножницы, это цветочек, его просто вырубает Его нет, не сработает. Здесь нужно будет только высчитывать, как-то уводить этот металл в какой-то месяц. И в месяц, когда будет бин, тогда можно будет сработать. Все буду рассказывать, обязательно буду рассказывать вам на закрытом мастер-классе про сокровищницу обязательно. Тоже, если не забуду, все расскажу. Вот, но если забуду, вы меня спросите. Я там побольше расскажу, побольше примеров приведу вам. А дальше. Для людей с элементом личности воды точно так же нужно иметь козу. В любом месте, в любом, где хотите, там имейте. Должно быть столкновение, и у вас должен быть элемент денег в небесных стволах. Да? А вот, про сокровищницу очень коротко вам рассказала, но, надеюсь, понятно.